Теперь вернемся к резетке, с которой было электричество. Теперь смотрите, мозг, он в норме, в норме потребляет процентов 20 энергоресурсов на все тело. И у него квота на 20 процентов, квота есть на энергоресурс у печени, квота есть у почек, квота есть у иммунитета, у иммунной системы, защитной системы, квота есть у каждого органа и ткани у них квота на энергоресурс, поняли, да? А теперь мозг, если он начинает разгоняться, он уже не 20% ест, а 30, значит, кого-то обокрали, он начинает 40, и так он может разогнаться, что будет жрать до 60, до 70% общего энергоресурса. Извините, вот же хозяин. Понимаете? Он же пользователь. Он владелец. Это его тело. Он что хочет, что и творит. Понятно? Его сдерживают. Вот а те датчики, которые ему сигнализируют, они благополучие. Он их начинает подавлять. А тут аптека рядом, за углом. Понимаете? А у него еще есть психологи, которые ему тоже говорят, говорят что ты должен делать вот так, ты должен вот так. Ну, в общем, они все его поддерживают. Понимаете? Вот, а дома его тоже подкручивают, ты должен, ты обещал, ты обязан, ты сейчас на самом, и пошло, поехало, и вот все, а у него партнеры по бизнесу, у него еще, а ему кто-то в спину дышит, конкуренты, понимаете, и вот у него теперь должны быть, и вот это мы называем стрессовая, социальная стрессовая ситуация, теперь он в предосхищении сделок. Сделка – это стресс, это событие, нет сделок, опять стресс. Успешная сделка. Опять стресс. Неуспешная? Неуспешная? Опять стресс. И вот его бедного начинают, накрывают, накрывают, накрывают, и он все вот это вот держит в себе. Понимаете? А самое главное, он к этому начинает привыкать.